Как купить лицензию Ultima Farming License за USDT ERC-20 Покупка Ultima Farming License – первый этап перед началом фарминга токена Ultima. Оплатить лицензию можно с помощью USDT, кэш баланса или Ultima. В этой инструкции мы продемонстрируем процесс оплаты за USDT ERC-20. Чтобы купить Ultima Farming License за коин USDT ERC-20, войдите в личный кабинет на сайте Ultima Farm. Пролистайте страницу вниз. Вы увидите доступные для покупки пакеты Ultima Farming License. Выберите подходящую вам лицензию и нажмите «Upgrade» — «Обновить». Откроется окно выбора способа оплаты. Выберите «USDT ERC-20». Согласитесь с условиями, отметив чекбокс и нажмите кнопку Покупка. В открывшемся окне Coin Payments будет указана сумма в коинах в USDT и RC20 и адрес кошелька, на который нужно перевести указанную сумму. Адрес кошелька отобразится также в виде QR-кода. Чтобы оплатить, скопируйте адрес кошелька из графы ⁇ Адрес ⁇ и отправьте средства с биржи, обменника или со своего кошелька. Пожалуйста, отправляйте точную сумму, которая указана на экране. Вы также можете совершить оплату с помощью QR-кода. После завершения оплаты вам нужно будет подождать несколько минут. Дождитесь оповещения об оплате. Далее на странице вы увидите активационный ключ для вашей лицензии. Не забудьте его активировать, это важно. Только после активации Load вашей фермы увеличится, и вы сможете использовать все возможности данного продукта. Если вы закрыли страницу или у вас возникли проблемы с интернетом, не переживайте. Оплата будет отображаться в вашем личном кабинете, в разделе «Лицензионные ключи». В разделе «Лицензионные ключи» вы найдете всю историю ваших покупок. Там же вы сможете активировать ваш приобретенный ранее Ultima X Minter, нажав синюю кнопку Activate. Поздравляем! Вы приобрели лицензию на фарминг токена Ultima. Срок действия лицензии составляет 1 год. Следующий шаг – это оплата Ultima Farming Units. Надеемся, что после этой инструкции у вас не останется вопросов по покупке лицензии. Желаем вам высокого профита и больших достижений!